Всем привет, с вами Ермин, в этом новом видеоролике я вам покажу, как же установить конфиг на CSGO. Для самого начала вы находите конфиг, который вам нужен, скачиваете его там архив, и после всего этого мы заходим в Steam и делаем действия, которые находятся на данном видео. Поехали. Для начала заходим в Steam. Uh, ну, переходим в расточнение файлов, потом в папочку CSGO. После этого, вот данная папочка KFG, и тут сюда просто берете и перекидываете ваш конфиг. Вот. После того, как вы закинули сюда конфиг, вам надо будет перейти в CSGO. Так что переходим в CSGO. После того, как мы зашли в CSGO, открываем консоль, вот эту команду из описания, exec, Имя конфига, вместо имя конфига пишем название вашего конфига, либо конфиг.фг, либо что там у вас. После всего этого закрываем нашу CSGO. И если все сделали правильно, конфиг у вас успешно будет работать. Напомню то, что эту вот команду xf имя конфига нужно прописывать будет после каждого захода в вашу игру. Спасибо вам за просмотр этого прекрасного видеоролика. Не забудьте подписаться на канал, если вам помог. Всем удачи! и всем хорошего настроения.